Жарко. А еще жарче становится от новостей компании. Именно в этом месяце, в августе 2021 году, компания «Стройгарант Анапа» дарит всем покупателям в жилом комплексе «Стречный Азовский» целых 300 тысяч рублей. Да-да, вы не ослышались, целых 300 тысяч рублей. Не упусти свою возможность приобрести дом своей мечты, так еще и с таким бонусом. Вы на канале «Строй горы Антонапа» и я, его ведущая, Валерия. Мы с вами находимся в жилом комплексе «Азовский». Это видео посвящено обзору одноэтажного дома. Пойдемте посмотрим. Проект одноэтажного дома 60 квадратных метров. Большой террасы. Площадь террасы и крыльца составляет 19,5 квадратных метров. Две спальни, кухня, коридор, гостиная. Расскажу вам о комплектации данного дома. Отделка фасада, декоративная штукатурка. стены из керамзита блока. Керамзит блок усилен армирующей кладочной сеткой. Перекрытие потолка с утеплителем. Устройство гидроизоляции и монолитного перекрытия цоколя. Входные ступени дома монолитные железобетонные. Отмозка по периметру дома шириной 750 мм. Металлическая входная дверь 900 мм по выбору заказчика. Канализация септик 5 кубов. Вода скважина в перспективе «Центральная», электричество 15 кВт. В качестве покрытия использована гибкая двухслойная черепица шинглас. Монтаж водостоков, снегозадержателей и сливных труб. По периметру кровли защита от ветра. Также на нашем сайте вы можете посмотреть фото и видеоматериалы строительных работ и оставить заявку на нашем сайте, и менеджер свяжется с вами. Вы были на канале «Стройгарант Анапа» в жилом комплексе «Азовский». Благодарим вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До нового выпуска!